Как самостоятельно, с помощью простых и понятных технологий можно вылечить своего ребенка от кашля, который длится уже несколько недель или несколько месяцев? Вы как родители вроде все делаете, обращаетесь к врачам, проходили какие-то исследования, вы продолжаете просыпаться ночью, он раздражает вас днем вы продолжаете дальше с ним бороться но как будто бы чего-то не хватает поэтому для тех родителей которые хотят чтобы наконец все ушло хотят видеть своего ребенка здоровым чтобы наконец успокоиться чтобы кашель не мешал вам жить чтобы спокойно ходить в детский сад в школу в общественные места чтобы наконец уже избавиться вот от этих вот взглядов на кашляющего ребенка специально для вас 1 апреля в 16.00 по Москве я проведу вебинар, как самостоятельно избавиться от затяжного кашля у ребенка. На вебинаре вы как раз получите то, чего вам не хватает для того, чтобы с ним справиться. И это будет не просто вебинар, а целый двухнедельный вебинар-курс. Я дам вам четкие алгоритмы, как обследовать ребенка для того, чтобы выяснить причину кашля, а она всегда есть. Я дам вам схемы облегчения кашля, чтобы уже стало легче, чтобы хорошо спать по ночам и чтобы меньше отвлекаться на кашель днем. Я дам вам алгоритмы лечения в зависимости от выявленных проблем, из-за которых возникает кашель, то есть дам четкие алгоритмы, делай раз, делай два, делай три, и вам останется только их внедрить. Я дам вам методики оздоровления для того, чтобы избавиться от кашля и улучшить работу иммунитета. Вместе с вами мы устраним ваши страхи и тревожность по поводу состояния здоровья ребенка, потому что это очень важно. Чем больше вы волнуетесь по этой проблеме, тем проблема становится серьезней. Потому что ребенок копирует ваши стрессовые реакции, и запускает их у себя в организме, и проблема может затягиваться и ухудшаться. Ну и, конечно, вы получаете мое сопровождение в течение двух недель, вы сможете задавать любые вопросы, советоваться со мной ну и так далее из последних случаев обратилась мама с девочкой маша три года уже несколько месяцев ребенок кашляет по утрам обращались к врачам проводили исследования но ничего не находят и мама уже начала опускать руки потому что не знала что делать кроме кашля по утрам других симптомов не было мы выяснили, что, оказывается, умеренно воспалены аденоиды. По ночам начинает стекать небольшое количество вязкой стекловидной слизи, потому что у ребенка была скрытая аллергия в организме. Мы обнаружили аллергию на молочные продукты, полностью их убрали, устранили воспалительный процесс в носоглотке, добавили оздоровительных методик, убрали тревожность мамы и вуаля! кашля нет ребенок здоров и вся семья вернулась к обычной классной кайфовой жизни поэтому если вы хотите наконец избавиться от этого надоедливого кашля приходите 1 апреля на вебинар курс для того чтобы прийти к результату нужно делать все что я говорю а для того чтобы делать все что я говорю я принял решение провести мероприятие платно. Стоимость абсолютно доступная любой мамы нашей страны всего 990 рублей. Количество мест ограничено и они могут закончиться уже сейчас. Поэтому не откладывай, прямо сейчас переходи по ссылке внизу в описании, а также появится ссылочка сейчас вот здесь. Регистрируйся на мероприятие и увидимся 1 апреля. Лечитесь правильно и будьте здоровы! Ваш доктор Храбров.